Друзья, добрый вечер. Антон, проверим связь. Давай еще раз. Раз, два. Ага. Друзья, давайте проверим связь по десятибальной шкале, как нас слышно. Всем привет, всем привет. Так, ну все, добро, хорошо. Связь нормальная. Так, тут у нас… Предложение было в чтобы мы поддержали Николая Бондаренко. Пожелали мысленно ему скорейшего выздоровления. Но не знаю, отравили его, не отравили. Но давайте, друзья, мысленно распросят, давайте поддержим, направим мысль, чтобы он побыстрее выздоровел. Вообще, у нас по четвергам коллективное управление реальностью. Приходите и там будем коллективной мыслью управлять по макроуровню и на свои частные задачи. Ну что ж, друзья, давайте начинать. Антон в эфире. Давайте поприветствуем живого мужчину, хозяина имени Антон. Антон, тут есть люди, наверное, которые первый раз, может быть, два слова о себе скажешь. Борис нам вот машет там тоже. Два слова, живой мужчина. Отлично. Ну вот, собственно, Антон и представился. Так, и еще, друзья, давайте готовим вопросы. Вот можете писать в чат, кто хочет, значит, поднимайте руку, дадим слово. Антон, ну, может быть, расскажешь хотя бы немножко вот о последних своих видео по поводу паспорта гражданина РФ, где вот вместо подписи как раз вот ну, то, что у тебя в последнем видео. Ну и вообще то, что ты посчитаешь нужным. Расскажи что-нибудь интересненькое. Ну, по этому поводу, по этому видео, сейчас приходит множество информации, подтверждения, то есть народ мне начинает сбрасывать а, различные подтверждения, что это все работает. Что вот это вот. И прислали канон, по-моему, 2348, это номер. Там прям сказано, ну, там сказано не про ЦФБ, а про VC, то есть VIA COACTUS, что-то там под принуждением. То есть даже в канонах это прописано, что, что все, что про, делается под принуждением, там вообще в канонах сказано, что документ становится недействительным, ничтожным. Во как. А, смотри, просто а, люди некоторые не видели твоего ролика, ты в двух словах можешь сказать там, о чем речь была? Ну, мы там час целый разговариваем, а ты хочешь мне словах Не, ну ты просто… Короче. Ясно. Смысл в чем? Все, что происходит с нами, все действия, там получение паспорта, там, выписывание протокола, любая сделка, она, это все делается всегда с добровольного согласия. Любые действия над нами, системой, совершаются только с нашего согласия добровольного. Как они получают это согласие? Путем запудривания мозгов, во-первых. То есть они нам внушают что ну через телевизор в основном через печать через телевизор через социум внушает что Ах, как вам сказать то ну что суды на самом деле суды, это вершат правосудие что прокуратура у нас э, самая такая прокурористая прокуратура из всех прокуратур как говорится да. Что у нас полицейские ни разу никогда в своей жизни никто из них не нарушал никакие законы. И они действуют только в наше благо. Но я на своем опыте убедился в абсолютно обратном. Что каждый из них ежедневно, ежесекундно, чуть ли не нарушает свою клятву, которую они дают. Так вот, чтобы над нами какие-то действия совершать, им по кону вообще мироздания, по кону свободы воли, им необходимо наше добровольное согласие. И они это добровольное согласие путем запудривания мозгов через телевизор внушает нам, что везде нужно расписываться какими-то там закорючками. Хотя даже в законодательстве, в гражданском кодексе, статья 19 написано, что даже тот же самый гражданин, так называемая фикция юридическая, приобретает свои права и обязанности под своим именем, фамилией, если есть отчество. А словарь там не помню кого говорит буквально что подпись это собственно, собственноручно написанная фамилия соответственно если вы ставите за вы не берете на себя никакой ответственности. но они даже вот на эту закорючку вешают все они считают что вот эта закорючка является добровольным согласием. соответственно чтобы изничтожить это в кавычках добровольное согласие э ставятся определенные буковки впереди и после закорючки а можно вообще закорючку не ставить и вот эти буковки буквально означает что я вот здесь вот, что я вот эту вот тут свою закорючку поставил под принуждением то есть нет на то моей доброй воли сейчас я бесшумный режим поставлю а то мне по 50 звонков в сутки поступает тут уже То есть при получении паспорта гражданина РФ можно в поле, где подпись, зачеркнуть подпись, написать роспись, да, и вот это c.f, by, роспись, а большое английское, да, и r большое английское, правильно? Ну да, ну блин, ну я там целый час рассказываю в своем видео. Ну, Кому хорошо. интересно, заходите, просто посмотрите видео, я там все подробно рассказываю. Кого интересуют прям конкретные детали, что это означает, это буквально по-русски означает «под принуждением, под вашу ответственность». То есть мы себя снимаем любую ответственность за то, что нас принудили, по сути. Ну нас что-то там, вот сколько меня раз задерживали. Распишитесь, не хочу, двух понятых. И они за тебя что-то там рисуют, это, и протокол идет, и потом тебя сажают в камеру, и все. И это, это с их стороны считается, что типа ты проявил невежество, то есть ты отказался проводить разборки и решать судьбу своей персоны путем письменного какого-то, ну, то есть я выставляют буквально письменную оферту в виде векселя, протокола, который имеет все признаки векселя. И если ты на него не реагируешь, то ну, в принципе вот молчаливое согласие называется. Я начинал с такого способа, то есть я игнорировал все, все, все эти протоколы и вообще не расписывался. Говорил, что я, я не буду, я вас не признаю, я вообще-то даже не прикоснусь. Но, как показала практика, это неправильный вариант. Потом я пробовал также вариант ставить роспись, но при этом писать там где-то, пытаться там что-то как-то не согласен написать, там не разъяснены. И в итоге пришли вот к этим буковкам и еще плюс э, к закрывающим надписям, такие как э, «Без оборота на меня» по вексельному праву, «Без ущерба» по Единому коммерческому торговому кодексу, э, «Без акцепта» это, — ну, это офертные отношения, «Без регресса» — это вексельное право, э, э, без оборота на, на мое имущество. Ну, это, по-моему, естественное право. вместе с вексельным. Вот такие запрещающие, закрывающие надписи, уже это, со всех сторон просто сыпется колоссальное подтверждение. Причем не только и из России, мне со всего мира присылают, и ну, с разных стран. Что такая, такая штука работает. И в, раз, в разных странах, неважно, там, какие там. Полиция или милиция, или еще там кто-то, какая-то служба. И как только пишут вот эти буковки CFY, либо VC, то есть э, смысл один и тот же. Под принуждением, под вашу ответственность. Так сразу все разваливается, и все вот эти погоны, они меняются в лицах, и по-другому совершенно относятся. То есть, грубо говоря, если ГИБДДшник остановил, составляет какой-то протокол, что ты там нарушил какие-то якобы правила дорожного движения, то вот так вот нужно подписывать. Нет, я не говорю, что «ну». Я говорю, что так можно. Так можно. А подписывать или нет, решайте сами. Угу. Вот Андрей спрашивает, а почему английскими буквами, а не русскими? Да в чем проблема? Пишите по-русски. Но ну, если вы напишите по-русски, и э, вот, вот, вот эти, кто вас задержал, увидят, что, что вы написали, они сразу поймут, что это что что-то не то. Uh -huh. И могут просто применить физическую силу и выбить, выбить из вас нормальную роспись. Логично? Uh -huh. А так написал что-то? А что это такое? А, меня, а, а, это, а Ответ на этот вопрос платный. Uh -huh. Все. Антон, как ты относишься к госактам? Сейчас вот многие мне пишут про госакты. Что, что это такое? Ну вот. Есть такие госакты Советского Союза? Не слышал? Mm -mm. А no. чем смысл ты Что с ними происходит? Uh, ну там очень много всего. Uh, <laughs> в двух словах это точно не расскажешь. А ah, ты... вот -во. от меня требуешь, а сам не можешь. Давай. Oh, я словах. думал, что ты что-то скажешь такое. Так, uh, Дания uh, спрашивает, что делать? А ребенку в этом году 14 лет. Как правильно поступить, чтобы не получить новый паспорт с биометрией? А что такое с биометрией сейчас выдают, что ли? Не знаю. Мне сказали, что сейчас вообще все будут получать какие-то новые паспорта. Что вот эти, те, которые есть, паспорта РФ, они утрачивают силу и будут какие-то новые выдавать. Ну, не знаю, насколько точна эта информация. Так, 14 лет, как правильно поступить? Как правильно решать только вам, вашей семье и вашему ребенку? Я, я могу только пути нарисовать. А какой путь выбрать, вы должны сами решить. Дело в том, что я я же говорю, я пришел к этому всему, тестируя каждый из путей. Я пришел к три года назад, вот, к так называемому перекрестку, к камню. У меня не было вариантов. У меня был один вариант подписывайтесь, либо не подписывайтесь. Все. Я и тот, и другой вариант протестировал. Потом я узнал, что можно какие-то запрещающие надписи. Я, я их тоже протестировал. Потом появилось там, множество вот этих надписей, запрещающих. По-вексельному и по тому правилу, э, по-всякому и по канонам, и т.д. и т.п. Я и то, и то, и это попробовал, протестировал, народу сообщил, они мне скинули, что и почти все из этого подтвердилось. Главный смысл всех этих надписей, что я запрещаю вам любое взаимодействие со мной без моей воли. Все основано на воле, на доброй воле. Без добровольного согласия ничего не могу сделать. Ну, что здесь можно сделать? Можно вот этот, э, есть множество вариантов. Кто-то цей пишет, кто-то без росписи получает. Кто-то прочерк фиолетовой ручкой ставит. Прямо вот так во всю длину прочерк ставит. Кто-то этот пишет ЮЦ, а кто-то без ущерба пишет. Вот, говорит, без ну, прям пишет без ущерба, это говорит, у меня такая роспись все. Но поставить мало. Нужно еще уметь э, применить. То есть разъяснить в случае чего. Допустим, если перед черной мантией вдруг увидитесь в черной мантии, то нужно сказать, что вот смотрите, у меня тут без ущерба. Я ни за что не отвечаю по обязательствам этой персоны. Вот тут стоит чья-то роспись со стороны УВД. Вот к нему претензии определять А мое добровольное согласие не было. Нать. Разговаривайте с персоной, если хотите. Как-то так. А по поводу биометрии, не знаю, что делать. Ну, я точно не собираюсь с биометрией ничего, ничего получать. Не ну, хочу... Однозначно, да, не соглашаться. Антон, скажите, так можно подписывать жалобы для судов? Ну и для судов, и вообще все протоколы? Жалобы для судов? Так. Ну, так... Сейчас, секунду, покажу, как я это делаю. Так у меня не жалобы, а как сказать. Где-то сейчас, где-то сейчас. Так, новая информация, значит, с недавних пор я немножко по-другому пишу. Сейчас покажу, как. Секунду, мне надо найти Так, второй иск. Татьяна вот пишет, что я, когда написала эти буквы, мне сказали, что паспорт стал недействительным. Кто сказал? Ну, вот Татьяна пишет, что вот в паспорте написала вот эти вот S.F. Нет, то, что Татьяна говорит, это я слышал. Кто ей сказал, что паспорт недействительный? Ну, вот Татьяна, ответьте на этот вопрос. Позавчера я разговаривал с женщиной, ну, скажем так, с Московской области. Она, она вот именно расписалась корючку закорючку, ИАР. Я лично проверял вот этот ее документ, по базе МВД он проходит. Она ходила, <coughs> ну, видео, наверное, слышали, она ходила к двум нотариусам, и там не, не могли с это ей выдать, определенные действия сделать юридические. Сказали, вас, вас нет в нашей базе данных. Но, как выяснилось, эти данные из МВД к нотариусам качуют в течение трех суток по регламенту. И, соответственно, вчера она мне позвонила, сказала, что все пошла к нотариусу и все сделала. Есть здесь дело? Это она совершила по этому паспорту юридически значимые действия? В котором это, вот эти вот буковки написал? Да, да, да. Когда она получается, когда она хочет, когда есть ее воля на это? Они обязаны выполнить ее волю. А вот когда она не хочет, она может сразу показать, а, а, а там нет моей воли, вот написано в это. Все четко. Тут Юлия пишет, что я подписала протокол такими значками, и все равно был суд, и апелляция, и все проиграла. Надо разбираться, надо смотреть. Пришлите протокол, позвоните мне, надо детали выяснить. Может, неправильное поведение было. Может, где-то за какую-то закорючку оставили, не в том месте. Там же не просто протокол. Там протокол задержания, протокол доставления, протокол досмотра, протокол изъятия этих. Ну, досмотра, но есть изъятие этих вещей. Потом протокол самого административного дела. Потом объяснения еще берут. Потом еще повестку вручают. Потом еще... Какие-то подсовывают бумажки с разъяснением всех прав и свобод, потом еще бумажку извещения на номер телефона со стороны суда, потом плюс еще какие-то обязательства иногда бывает прийти в полицию, то есть еще одна повестка, то есть пакет документов колоссальный, где конкретно она поставила, а где не поставила. Она пишет, что протокол по масочному режиму был, объяснение. И везде. Но это это понятно, разы. что административка, то есть административное правонарушение. Вот я как раз про административное правонарушение и рассказываю. Это самый частый случай. Ну, вот она насколько... говорит, что все не сработало. Не знаю, у нас срабатывает. Угу. Надо смотреть, я на практике проверяю. Вот если у нее не сработало, ну, пускай мне позвонит. Я не знаю, если она даст добро, запишем аудио или видео, разберем этот случай пускай покажет, предоставит такой, копии этих протоколов, надо посмотреть, что она там написала еще. Uh -huh. Нужны конкретные доказательства. Ну, что? Юля пишет, что пришлет. Добро. Загаря вот пишет, что судов первых двух инстанций не существует, им все равно, что писать в суде, они же самозанятые, через протоколы и штрафы судья, судья делают себе зарплату. Но, в принципе, все сотрудники РФ, они уже давно самозанятые, сами себе делают зарплату, да. Так, подожди, подожди, тут вопрос возникал по поводу, как э, это, роспись ставить для uh -huh. жалоб в суды, что-то такое. Да-да-да. Так, сейчас демонстрацию включу. Как мне включить демонстрацию? Внизу зеленый значок, демонстрация. Что-то у меня нет. А, вон, нашел. Угу. Видно? Да, видно. Угу. Так, сейчас поменьше сделаю. Даем. Вот это иск в так называемый суд Сургутский городской ну тут показываю да вот моя шапка живой мужчина собственно и э... с именем собственным Антон по отцу Николаевич в роду Булгаков коренной житель по рождению Антон Николаевич Булгаков собственности в виде имени Антон Николаевич Булгаков собственных персоны Булгак Антон Николаевич генеральный распорядитель э, кстати вот вчера женщине вопрос задал говорит, там э, ей предлагали оформить генеральную доверенность, я, и у меня что-то сплыло вот это вот тоже ассоциация с генеральным распорядителем. Меня все, меня, меня все это удивляло, э, почему э, самые, самая важная должность в любой фирме называется генеральный директор. Не главный директор, не, там, не начальник директоров, не председатель директоров, а именно генеральный директор. Почему? И почему доверенность называется генеральный? Не майорской там, не, <смех> не секретарской, а именно генеральный. И вот тут есть некое совпадение с понятием генеральный распорядитель. То есть даются все права на э, персону. То есть э, другой человек может управлять данной персоной. Ну вот как-то так. Э, я думаю, скоро это подтверждение прилетит, раз озвучен этот вопрос. Далее, учредитель и бенефицарий. Ну, бенефицарий я уже заменяю на благополучатель, управляющий делами физического лица, известного как, как в паспорте Булгаков Антон Николаевич Капслоком, почтовый адрес. Сейчас вот здесь вот добавляю индекс старый советский, это 626-400, он отличается от рф -овского. Тем самым говорю, что присутствует это континентальное право. А в квадратных скобках это то, что ну, как бы, здесь этого нету. Получается, ревского Москового права здесь нет, а есть континентальное право именно территории СССР. Город Сургут, проспект Комсомольский, адрес, email, ну и дата, точнее не дата, а время. 2021 февраля, день третий. Если увидите слово дата, ну я вот вижу где-то, я его сразу зачеркиваю, пишу время и пишу вот, вот таким вот образом. Дальше, иск на 500 тысяч, первый раз мне его завернули э, по двум надуманным причинам, э, вот именно так же расписывался, один в один. Э, первое, на сайте суда было вывес, вывесено сообщение о том, что не было досудебного урегулирования вот с этой управляшкой, которая мне свет отключала, типа по этой причине возвращено, иск возвращен исту. А определение я получил совсем другой формулировкой, что я якобы это не, не подписал, типа отсутствует подпись истца. Ну, я им вдогонку направил точно такой же иск, только с припиской. Ну, я как бы хитрость сделал. Это даже хорошо, что они завернули, потому что я им в следующий раз просто, как говорится это, как говорит Виктор Богданов, по ударил. Потому что, согласно законодательству РФ, вот это является подписью. Так, как тут, можно выделить, нет? Пожарнее, ты имеешь в Нет, надо квадрат выделить. Вот фамилия тут написана. Не знаю, как... Ну, выделить. понятно, видно. Угу. Ну, сейчас попробуем. Короче, статья 19. Гражданский кодекс Российской Федерации. Подписью, согласно российскому законодательству, является собственноручно написанная фамилия. Как видимо, она тут присутствует, правильно? Угу. Именно на это я и сослался. То есть я вот такую хитрость сделал, да? Собственное имя, двоеточий Антон очень Николаевич, все маленькими буквами и фамилия персоны тоже маленькими буквами. А после живой мужчина, хозяин имени Антон. То есть, согласно вексельному праву, кто ниже, то, тот и папа. Ну, по... <laughs> да-да-да, Александр. <laughs> ну, чтобы все понимали. Кто, кто ниже, тот и имеет право требования, а кто выше, тот должник. А если на одном уровне, то тот, кто правее. Соответственно, я еще, если вот письменно отправлял, то есть это вот отправлено в электронном виде. А если на бумажном носителе, то я еще вот тут правый угол закрываю. Угу. Вот, и, соответственно, со второго раза, ну, как со второго раза, сейчас я еще покажу, что я им там написал. Так, что на экране видно? Ну, Булгаков пока обведено. До сих пор, да? Сейчас я это пере. Мне надо word документ показать. Так, Тогда нужно демонстрацию, наверное, закрыть и потом не, не, не, заново вот. открыть. Сейчас видно? А, все есть, да. Угу. Значит так, вот это как бы болванка вордовская. Вот я ее то же самое сделал, то же самое напечатал и плюс вот такую приписку сделал. Сейчас я, ну, примерно зачитаю. Значит, согласно требованиям, там, статьи, под, это, должны подписываться иски. Э -э так, вот статья 19 разъясняется, осуществляется под именем, включающим фамилию. Блин, вот это что за рамка? Не знаю, как она у тебя там показала, это самое оказалось. Оранжевая видно, да, рамка? Ну да, видно. Угу. Что за рамка? Это у тебя, наверное, в Ворде. Не-не, это вот этот, как его, зум? Херню какую-то делать. Mm. Вот опять появляется. Так, давайте сделаем вот таким образом. Не нравится мне эта рамка. Во! Значит, вот, Гражданский кодекс, статья 19, включающим фамилию, выделил специально, так, национальные обычаи, там, подпись, именно... Во всех, без исключения словарях, русского языка, и это вот Виктор Богданов подсказал мне все это, значит, подписью считается собственноручно написанная фамилия. Ну и специально для многочисленных неучей и невест, купивших дипломы в юридическом образовании на заднем дворе развалившегося колхоза и скопившихся в органах власти Дмитрий Николаевич Ушаков, в словаре русского языка, указал, что подписать заявление означает буквально поставить подпись, написать свои фамилии под документом. Угу. Что и было сделано. Все. Вот после этого они приняли иск. Вуаля! Живой мужчина, хозяин меня, Антон, дважды подал иск, со второго раза заехала. Путем применения знаний. Совместно. Особая благодарность Виктору Богдану. Так, на вопрос ответил. Угу. Ну, Друзья, у кого еще... какие вопросы еще? Пишите. Давайте еще раз покажу, где ну там у угу. меня. Так, Лю... Людмила руку тянет. Слово тянем, дадим. Тянем. Конечно, а то вытянет. Так, Людмила включил. Говори. Погромче, погромче. Хулиганы, говорю какие вытянут всем доброго времени Антон у меня вот такой вопрос я когда получаю извещение ну там написано там судебное и так далее значит я беру красную ручку и фигачу красной ручкой они значит пару раз у меня это все дело приняли а теперь когда прихожу они говорят Нельзя так делать. Я говорю, да с чего? Ну, типа того, что нас ругают. Я говорю, ну, это ваша проблема решайте. Я говорю, вообще женщина веселая, какими хочу ручками, такими буду писать. Это, говорю, я хочу так, вот это вот. следующий раз, когда вы придете, будете красной ручкой, типа, заполнять, мы вам не отдадим письмо. Так. Вопрос такой. Да, такой а -а -а, что делать-то, если вздумать, не отдавать письмо? Ну, во-первых, надо было их пожалеть, сказать, ай яй яй яй мне вас так жалко, что вас ругают. Ай-яй-яй. А как ругают? Сильно? Попа не болит. Ну, не знаю, ну как, надо было поприкалываться. Ты что, их ругает, а ты это игноришь. Они тебе жалуются, понимаешь, они тебя на... жалуются, кому обычно, начальству и маме с папой. Они тебя за маму с папой и за начальство приняли, а ты их не пожалела. Ну, Нет, это почему? Вот? Нет, почему я их пожалела, я им сказала, да? в следующий раз, когда вас будут наказывать, приглашайте меня вместе, поплачу. Ну вот, с этого и надо было начинать. Так, и у меня такой еще, вот такой Подожди, я на вопрос не ответил, А, да, извини, не, не подожди не бежим надо это да, да, да, да, да, да. так сейчас я покажу покажу есть у меня тоже ответ на этот вопрос а, сейчас найду где-то где-то есть Пока ты, пока ты, Антон, ищешь, э, хотела это сама немножко <смех> срезюмировать, когда ты сказал, что первый раз из тебя не приняли, второй раз приняли, э, ну, потому что там э, Богданов, ну, почему, молодец, <смех> вот я сама вот из, э, из такого же разряда, как вот вы, э, потому что, знаешь, почему приняли? Потому что, в принципе, э, нашли все слова, которые относятся именно к ним, там, невежды, неучи, там, дураки, идиоты, что такое написано, я не понял, что это точно к ним. Поэтому иск вы и приняли. Ну, наверное. Ну, у меня не было цели оскорбить их. Когда Нет, они, ну Это понятно, понятно, конечно. Тем более, что это не мои слова. Я как, как, как было написано, так скопировал, так и вставил. Это ключ, понимаешь, это ключ. Ну, ключ-то ключ, ключ ну видишь, сработал же. Ну, я же говорю, ключ. А если бы он не сработал, ну, я бы это, ну, не знаю. Ну, чем другой попробовать, начали бы пробовать, правда же? Да что там пробовать, там сразу бы жалобы полетели во все инстанции, и плюс, я не знаю, в этот Следственный комитет и уголовное дело, потому что ну полнейшее препятствие несоблюдения законов Российской Федерации. И в ККС жалобы, и в этот в Совет Судей, угу. и т.д. и т.п. Угу. Потому что, ну, это натуральное нарушение это прав. Они даже со со собственные законы это нарушают. Они понятия не имеют, что даже что такое подпись. Они же за корючку ставят постоянно. Все. Привыкли уже. Ну, если у них образование, у некоторых ветеринарная там, академия какая-то, ну, чем говорить? -то? Не, ну, что говорить? Я, я тоже думал раньше, когда, месяц, месяц назад, что подпись это вот такая закорючка какая-то. Угу. А потом вспомнил, а мы, а мы же в Советском Союзе действительно фамилии-то писали-то все. Ну Все да. писали собственноручно фамилию. Uh -huh, uh -huh. А потом нас что-то приучили какие-то закорючки ставить. Крекозябры. Uh -huh. Так, да, меня... ты ищешь или... uh -huh. Да, еще, но что-то не могу найти. Сейчас подожди. А, uh -huh. я, я вспомнил, где это. Сейчас подожди. Е-мое-мое. Uh -huh. Так, так, так, 15 февраля, где-то Мирсуд, ЖКХ, где-то здесь. Да, во, нашел. Угу. Сейчас. Скажи, а вот под теме видео, которые ты вот выкладываешь, там вот есть то, что ты нам сейчас показываешь? По теми видео? Ну да. Под теми. Ну вот ты выкладываешь видео, у тебя там очень много документов. Я ну, смотрю эти документы. Вот сейчас ты показывал. Там, где у тебя написано было, там в случае невыполнения вами взятых на себя обязательств, ваши действия будут как мошенническими, вот, вот это у тебя где-то есть заложено под видео? Документов каких-то нет? Конечно. А все, все, вопросов нет. Значит, мы изучим это все дело. Так, ты имеешь в виду вот эту последнюю фразу, да, вот это да? Ну вот, вот вообще, вот, вот, вот этот документ полностью, да, он есть у тебя? А это иск Сургутский городской суд по поводу угу. незаконного отключения. А, сейчас покажу, где он лежит. Угу. Для всех. Хороший вопрос. Просто это. Сейчас, сейчас, сейчас. Где? Во. Видно? Сейчас, вот, да. На канале Сургутнадзор. Недавний. Этот понятно. А? Ну, понятно-понятно. под каким видео, видео? какое? Ну, вот я и говорю сейчас еще. Угу, Где-то угу. тут вот этот, недавно. Во. Бумаги ЖКХ антитеррор называется. Угу. Или каждого в суд под видео. Угу. Здесь я даю 4 бумаги. Ну, посмотрите, оно короткое видео. 16 минут. А, точнее там первые 7 минут это вот я говорю про 4 документа а, антон подожди вот бумаги жкх 2 какое то видео назвал нет это двойное название у меня все видео Бумаги жкх антитеррор или каждого под, все, каждого все. под видео ага. благодарствую у меня еще один вопрос скажи пожалуйста Допустим, я правильно понимаю, что, допустим, если я обратилась в муниципалитет, запросила у них устав города, они мне прислали, допустим, отписку о том, что идите на сайт и скачивайте, что хотите там делайте. Я правильно понимаю, значит, сейчас ну так для Астрастки еще раз им закинуть заявление и параллельно посылать заявление, допустим, в прокуратуру о том, что нарушаются мои права в части 140. 140 Статьи 140 э, уголовного кодекса так mm. давай начнем с того что ты у них требуешь ты про устав, устав. говоришь или про что-то другое устав города про устав города в мое выше что, что ж такое то сейчас есть такая это лекарство на этот случай заходим на канал Сургутназор, назор выбираем плейлисты так. Так и здесь ищем, короче, розыск устава города Сургут. Сейчас найдем. Во, розыск устава города Сургут. Угу, угу. Тут сколько? Шесть видео. Угу. Тут полный путь расписан. В итоге угу. вот за эти шесть в этих шесть видео в итоге угу. удалось получить четыре варианта устава. Опа. Да. Смотри. Uh -huh. uh, Интернет-вариант, который, вот который куда тебя посылали, да? Uh -huh. uh, то же самое, распечатанное, немножко по-другому, но сшитое и заверенное там каким-то должностным лицом, и под, якобы подписанное главой города. Uh -huh. uh, третий вариант это якобы оригинал, Неполный То есть мне uh -huh. прям оригинал выкатывали для сверения. Uh -huh. И четвертый вариант это старая версия, печатная. 2005 15-го, что ли, года, или 5-го. Ну, короче, типографское издание устава города uh -huh. Сургут. Uh -huh. Вот четыре uh -huh. варианта. Uh -huh. а, yeah. тут, тут описан полный путь, и если у тебя какие-то вопросы возникают, ну, я, правда, этот путь как журналист прошел. Uh -huh. есть, народ также вот обращался и говорит, ну, не дают устав ни в каком виде, и все, отправляет в интернет. Uh -huh. вот. Я uh -huh. просто написал журналистский затреб от имени uh -huh. журналиста, от имени СМИ, и, и все образцы тоже приложены к видео. это uh -huh. результаты, все четыре версии устава, все, все там есть. Uh -huh. И uh -huh. в итоге сходил туда, мне тоже не хотели ни оригинал выдавать, ни заверять, ничего. но ну, в итоге все выкатили, все, все там озвучено, все на видео есть, все на аудио есть. Ну вообще все, классненько, замечательно, благодарствую. Так. А еще uh -huh. еще один вариант есть, можно uh -huh. еще пятый найти. Пятый находится в налоговой. Вот, я про, да, про налоговую знаю Там нужно платить денежку А они, они, смотри, в налоговой Они э, ныне действуют Последний, который, да, у них вот, Действующий Где? Ну вот, в, на, из налоговой выдадут то, что является Якобы, ну вот Ну, самым новым, свежим, да, вот этим уставом города Не знаю, как затребуешь, так и, так и выдадут Антон, а как затребовать-то? Я, ну я, как, я... как, пишешь воле Зелени, я хочу получить последний действующий на текущий на момент день. дату угу. вариант угу. со всеми дополнениями, устава города какой-то. Угу. Все, благодарствую. Так, и у меня еще один вопрос, вот по тому видео, где-то с женщиной а, разговаривал по поводу получения паспорта. Сегодня ехала в машине, прямо это, с наушником, все это, все слушаю. Есть, готовлю. Слушаю, Антона, слушаю. Наушник у меня в ухе всегда. Еду в машине, наушник всегда, Антона, слушаю. потом это самое. Потом приезжаю, прислушиваю, что-то еще записываю. потому что благодарствую, Антон, Благодарство. То, что ты делаешь, это вот огромное тебе. У меня такой вопрос. Подожди, я тебе по секрету скажу. Стрижка только начата. Я типа секрету отвечу. я так это и поняла. Я, я так это и поняла. Вот смотри по поводу вот формы P1, которую женщина эм, про которую она говорила. Вот смотри. Про, значит, она сказала так, что про подпись паспорт я поняла, про этот эм, CF Byte это я давно знала об этом, но она вот написала. А в, в P1, P1 она это написала CF Byte вот это. А «Р» когда? тогда, когда уже пришла получать паспорт? Ну, я так понял, да. То есть первичное заявление она подала с простой расписью. А когда ей выкатили форму 1П, знаете, типа, распишитесь, и мы вам будем паспорт. Она написала буквки, да? Она написала бай. Ну, все, значит, не совсем все еще потеряно у меня. Я так и поняла. Так, ну, все, благодарствую. Пока вопросов нет, слушаю внимательно. Подожди, подожди. Подожди, подожди, не отключайся. Сейчас Хорошо. это. Где оно, где оно? Да что такое, что, что зум какой, во. Угу. Нашел, во. Угу. Так, ты, кто задавал вопрос про суд? Как расписку писать? Был же вопрос? Ну, что-то такое, да, писали. Расписку какую-то? Ну, а об с материалами. Нет, никто не спрашивал. Нет. Ну а вот, то, мне это очень интересно. Почему я искал этот документ тогда? По-моему, был такой вопрос. Короче, вот это дело: это ДСВЖР, управляющая компания, подала иск на персону Булгаков Антон Николаевич. Якобы mm -hmm. у нее есть долги у этой персоны. Mm -hmm. вот, дело большое. Я его заставил вырасти там больше 240 страниц. Ну, и в итоге я ознакомился два раза с, это, с материалами дела. Первый раз написал вот, вот это вот, вот до этой линии. А угу. второй раз пришел, смотрю, они вот порвали, видишь, специально порвали. Угу, и потом скотчем заклеили. Ну, угу. я сразу обратил внимание, что они вот порвали вот на этой фразе, без оборота на меня. Ух ты, какие смотри. И сохраняя за собой все права. Вот угу. линия разрыва. Угу. Ровно до того момента, как я расписался. Угу, угу. Ну, ты же говоришь, что ты написал, ты сфотографировал уже. Здесь доказательства? Ну да. Ну я тоже так делал всегда. Угу. Но а, они не обратили внимания, что вот здесь дальше есть фраза, точно такая же, без оборота на имущество и собственность. И это вот поможет. еще без ущерба. Да, да, да. А Может еще это... я, видишь, волю написал. Угу. Я хочу, угу. чтобы дело угу. было прекращено и возвращено что mm -hmm. и произошло. Mm -hmm. Ну, все правильно. Так, и у меня еще... Так, подожди, а подожди, ага, все... подожди, подожди, подожди. Mm -hmm. Ну, не знаю, надо зачитывать полностью? Да, зачитай. Так, время 2021 январь, день 20-28. С материалами дела ознакомлен частично, не в полном объеме. Дело не скреплено печатью и росписью. Ну, это тут видно, вот, угу. прошито, но никакой бумажки, ни печати, ни росписи, ничего нет. Угу. А, так, ответственного должностного лица отсутствует 14 определений и ответов, а, уведомлений и доказательств о их отправке. Угу. Ну, то есть я быстренько еще пролистал, почитал там. Вас не угу. имеет права ограничивать во времени ознакомления. Угу. Вы можете uh -huh. там недели сидеть, там <laughs> две недели сидеть. Без uh -huh. разницы. Uh -huh. Так, э ну а дальше это, мысли у меня закончились. Без оборота на меня, без акцепта, сохраняя за собой <с все <с права. Э с определением uh -huh. об отказе в удовлетворении. И тут они меня опять вернулись, да. С определением об отказе в удовлетворении о переводе э в общий режим из упрощенного не согласен, то есть угу. они это, отказали, этот они же перевели в упрощенный режим, чтобы меня не видеть, да, да, вот, да, типа да, да, без, да. без присутствия сторон. Я им волеизъявление тут же, типа я не согласен. Они определение вынесли, отклоняем вашего волеизъявления. Угу. Ну я им сюда написал, что не согласен. Пускай читает. Угу. Ну, да. ну наверное из-за этого и порвали вот, вот эту бумагу, не знаю. Ну, я сколько вот раз знакомился с материалами дела. Я первый раз вижу, чтобы что-то было в деле по этому. Как-то надорвано или порвано. Mm -hmm. Не знаю, может, злость срывает. Руки затряслись, потому что. Ты смотри, там этот карандаш не скучай, а то ты вот так ты-то. Ты давай не отвлекайся. Так, так, так, не согласен. Нарушено право на защиту, потому что меня. Только со второго или с третьего раза только ознакомили. Mm. Так, ознакомлен только через 8 суток. А, это вот с этим определением. А должны были через 5. Так, mm -hmm. был ограничен доступ в здание и к материалам дела 26 января. Вот о чем я написал. Без оборота на имущество. А, в этот же день был составлен акт. А, трое живых мужчин расписались. Mm. Без оборота на имущество и собственность. Без ущерба я хочу, чтобы дело было прекращено и возвращено. А возвращено, Антон, куда? А туда откуда оно пришло все понятно куда возвращает вещь угу. автомобиль куда возвращает на завод все понятно тому кто да. Его состряпал. Угу. да к создателю к инициатору к истцу все понятно а дальше ну я вот тоже стараюсь то есть пишу время начала и время конца Ну вырабатываю привычку это Точнее, врабатываю, отружусь над собой, чтобы у меня была привычка именно писать время. Это очень пригодится, uh -huh. когда протокола будете писать. Любое uh -huh, uh -huh. действие обязательно нужно время писать. Ну и, соответственно, uh -huh. 2021 январь, день 20, 28. Живой uh -huh, uh -huh. мужчина, хозяин меня, Антон. Все. Uh -huh. Подписи нет. Росписи нет. Uh -huh. Видишь? Да, вижу. Что видишь? А я не вижу подписи. Нет, подписи нет, вижу. Ни не подписи, ни росписи. Да, да, да, да. Ну и второй да. раз я знакомился, я, я вот, тут, вот, вот она, линия пореза заканчивается. Угу. Точнее, это линия прорыва, я не знаю, какой назвать. У -у -у -у. Ну, в принципе, то же самое. У -у -у. Так, время с материалами дела ознакомлено не в полном объеме, не хватает многих бумаг, отправленных в последние дни. Исходящий номер, такие-такие-такие-то, я их помню. Uh -huh. Так, отсутствует определение по множеству волеизъявлений и заявлений и объяснений. Uh -huh. Был ограничен доступ в здание. Еще раз, 12 февраля и нарушено право на доступ к правосудию, не право на защиту. Опять же был составлен акт. Ну тут, в принципе, надо было дописать и приложить вообще. Так, отказались uh -huh. знакомиться с материалами дела э без ущерба, без акцепта, без оборота на меня, сохраняют за собой все права время и вот тут я что сделал написал живой мужчина хозяин меня Антон это я написал когда день 15 то есть в тот день когда они отозвали иск то есть все я уже знал точно что ну дело шито-крыто как говорится белыми ну и соответственно в тот в тот уже во второй раз я уже знал, как закрывать правый нижний угол. Я так тоже делаю. Обязательно нужно как-то закрывать правый нижний угол. Желательно mm -hmm. вот, э, вот, вот так вот. Да, да, я тоже там делаю. Я Вайтучи, знаешь, как я делаю? Подожди. Нет, двоеточие угу. имя маленькими буквами. Uh -huh, uh -huh. Что ты делаешь? Я пишу это сам пишу индосаммитную надпись. Вот прям с самого начала, там, где у тебя вот указано было там, что нет договора и так далее, да, да, да, да, да, да. Вот, а внизу, внизу пишу время, время, а дальше пишу какого, ну, время, продолжаю писать вот это число, и в, в этом продолжаю строку и закрываю нижний. Нет, вот, так и пишу через двоеточие с маленькой буквы, там Людмила двоеточие, Виктору двоеточие, он еще. Вот я так закрываю правый вот этот угол, прям вот, прям вот, да, по кромке, как у тебя написано. Ну, ты знаешь, если бы у меня было много времени и много mm -hmm. желания, и еще вот это, как говорится, mm -hmm. а, на меня бы писатель напал, mm -hmm. а, то я mm -hmm. бы mm -hmm. тут мог и вот на все эти 230 страниц нарисовать трактат целый. Mm -hmm. Ну, я программист, я говорю, я вот до того, как правозащиты не занялся, я, я ручку брал только для того, чтобы расписаться. Все. Mm -hmm. Ну, все понятно. Ничего, к каллиграфическому почерку постепенно придешь. Думаешь? Да. Все начинается впервые, когда все шлифуется. Вода и камень точно. Ладно. Так, мне, так Антон. У меня, такой, у меня еще такой вопрос, смотри. Я в налоговую обратилась с двумя документами. Запросила Игрю на Мировой суд и запросила Игрю на на судебных приставов. Они мне прислали бумагу, в написали, а не можем мы вам тут дать? Вы не указали инн. А на сайте я вот где игру есть вот на значит я искала там нет, а там написано, что а, можно либо по названию запросить, либо по инн, либо по адресу. Я указала название, указала адрес, не указала инн. А вопрос а, как затребовать или правильно я понимаю, что потому что нету, нету их. Нет, они же тебе не ответили, что их нету. Они тебе отказали в предоставлении услуги. Да, То, да, да, да. Ну, мои, мои дальнейшие действия, как это? 140-ю статью знаешь? Да, конечно. КРФ. У УК, да, мы же договорились. Ну, в прокуратуру и в, этот, в Роспотребнадзор. В или есть... в Роском? Ой, ой, не помню точно. По-моему, Роспотребнадзор, он же отвечает за права потребителей. А, да-да-да. Роскомнадзор, он, по-моему, за средствами массовой информации, ну, там, за всякими инстанциями наблюдает, угу. контролирует. Все понятно. 140-ая. Угу. Ну и как этот высший пилотаж, можешь это должностное лицо это вытащить в суд под видеозапись. И допросить. Пойдем со мной, а? Пойдем, сын, со мной. Так, а, че, а в чем когда, проблема? Я, а? вот когда, я вот когда смотрю твои видео, ты знаешь, я прям, прям вот, глядя на тебя, прям расту. Нет, так удаленное участие, это вполне реально. Вон, посмотрите, этот. Сейчас вспомню. Рафаэль Усманов, по-моему. Да, я вот, кстати, позавчера, этот вот ты говорил про него, я позавчера открыла и это самое стало видео смотреть. Слушай, какой он молодец. Вообще чудо. Ну, и то, его. что я прошел по сравнению с ним, я, я вообще комарик, понимаешь? Потому что он такой пережил, он столько прошел, он и сейчас это все, там у него условия такие. И он все равно это, правозащитой занимается, и многим помогает, и удаленно, и по всячески. Нет, не, Лен, не Ленар Усманов, а Рафаэль. Рафаэль, я про Рафаэль тебе говорю. Он во Франции, насколько я помню сейчас. Угу. Ленар ну... Усманов, он в этом, в, в Крыму. А мы говорим про Рафаэля Усманова, он очень да, мощный да, правовед, Рафаэль. Да, он да, да, ос правда. особенно специализируется на психиатрии и на судах. То есть он это, это все сам прошел, и очень классно их это. Ну, я на него подписалась. Так, ну, благодарствую. Пока вопросов нет. Антон, да, спросили, вот последний документ, который ты показывал, у тебя в каком видео есть на твоем канале? Есть ли это вообще в каком-то видео? Который из них? Ну, вот последний, самый последний документ, где красными буквами это все. А, где? красный. Ну, давайте да, хотите сюда выложу. Сюда же можно приложить? Думаю, да. Так, все на конференции, файл. Так, сейчас я только вспомню, где он находится-то. А Здесь вот а, в чате пишут, а, покажи на экране, как ты расписываешься, вот, C, F, B, АР, потому что тут просто куча вопросов, как а, же сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас, угу. вы это, приходите, смотрите ответы на вопросы в прямом эфире, на, именно на канале Сургутнадзор, я там по 5-7 часов вот на такие вопросы отвечаю, в тексте. мне пишут в тексте, а я им показываю и протокола, и вот эти все бумаги свои, и решения и отказы, и возбуждения об уголовном деле. Ну, все-все-все показываю. Просто сейчас вот, ну, по второму, по третьему разу это все делаю. И как ну, я... Это я по же по субботам, это... по субботам. Ну я да, это... я же программист, я привык автоматизировать все. Один раз показал, ну, два, ну, три максимум, ну, ну не десять же. Не, ну, мы можем приложить к этому видео этот документ, и как бы все понятно. Так, так, так, сейчас я это чтобы для ускорения сделать копию так вот отправил для всех в чате зума да все так вопрос был заданным по поводу cf бай да да покажи какой-нибудь документ где правильно вот это все расписываться Друзья, скачивайте документ. Ну, опять же, я вот, вот эту штуку показывал в эфире. И видео озвучил это тоже, сейчас покажу. Я помню, на нашем первом вебинаре это было. О, так, да. что видно? Протокол видно? Да, протокол видно. Значит, это протокол от 3 февраля, когда меня пытались оформить по статье 19.13, точнее, не меня, а мою персону, составлен, вот, Булгаков Антон Николаевич, значит, на персону по 19.13, это заведомо ложный донос, точнее, вызов специализированных служб, конкретно полиции. Так, вот такой вот протокольчик. Я им ничего не стеснялся сообщать какие-либо данных своей этой персоны, как есть. Вот тут они тут пишут, осуществил заведомо ложный вызов специализированных служб, а именно полиции, сообщил по телефону о том, что произошел два раза тра та та, конкретно не пояснил, но я имел в виду именно статью 205 пять УК РФ. Потому что все признаки отключения электричества соответствует данной этой э, статье. Конкретно не пояснил, а также сообщил, что есть угроза жизни, что не соответствовало действительности, чем нарушил нормальный режим работы деятельности служб, предназначенных для оказания там экстр... помощи в экстремальных ситуациях. Вот, вот она статья прописана 19.13. Э, кстати, вот посмотрите, советую канал. Э, человек живой. Игорь, три слова, человек живой Игорь. На ютубе, вы сразу найдете, он рассказывает, почему протокола имеют все признаки векселя. И вот про эту надпись он рассказывает, что им, если к обслугам, то это по морскому праву, обязательно должен быть номер, там, индосант там, и я уже не помню, я еще не разбирался в вексельном праве, так как, это хорошо, как он. Но он поясняет, что вот, он долго не мог понять, почему именно где в протоколе спрятана сумма, потому что в Векселе должна быть указана сумма. И он потом понял, что эта сумма спрятана вот под эти статьи. Вот она, статья 19.13, а если открыть, там написано, как э, штрафка в размере какой суммы предусмотрен, от и до. Вот здесь вот сумма спрятана. А вот где она в паспорте спрятана, мы, мы еще разбираемся. Так, и что я тут нарисовал? Вот, я, я тут читаю внимательно, да? Вот, по идее, тут надо было... Что тут? Где тут? слово дата нету? А, вот, есть дата слова. Вот, надо было за, зачеркнуть вот это слово. Потому что, согласно канонам, это является согласием. Ну, буквально означает «да», то есть даю согласие. Ну, как видно, что я не зачеркнул... Но при этом у меня вот это вот все. Заранее говорю, что вот это все развалилось. Почему? Потому что тут идет объяснение, вот они уже пишут нарушители. То есть, если ты тут начинаешь писать что-то, не зачеркнув вот это -то слово, то ты, ты сам себя нарушителем признаешь. Ну и, соответственно, я его вот зачеркнул, никакой не нарушитель, и персона не нарушитель. Вот эту галочку, по идее, надо было зачеркать, потому что ну, это как бы это, типа согласие, отметка. Ну и тоже пишу, не согласен, правонарушения не совершал, хотел сообщить о преступлении по статье 205 УК РФ, туристический акт, так, но не успел договорить, пояснить. Проверка по статье 144-145, надо было дописать УК РФ, не проводилась, умысел не доказан, вину не признаю, без ущерба, сохраняю за собой все права, без акцепта, без обороты на меня, живой мужчина хозяин меня, Тон. Не подписи, не росписи. А дальше вот подбираемся. Так, видно, нет? Я не знаю. Вот это мешает? Да, вроде бы видно все. Так, вот в правой части подбираемся. Тут они что-то пишут, пишут, пишут. А, ну тут я потребовал, чтобы дописали, что к протоколу прилагается объяснение персона Булгаков Антон Николаевич на одной странице. Можно на отдельном листе, можно и да сами там нарисовать, что хотите. Но обязательно вы это вот здесь вот прописать. Он, он не хотел это все прописывать. Вот, подбираемся к самому главному. А, вот тут, смотрите, там что-то 51 первая статья, туда все. А самое главное вот здесь вот запрятали, не предупрежден. То есть многие проглядывают вот это, и я пишу, не разъяснили. Казалось бы, да, предупрежден, и ставишь э, это, э, загогулину свою. А на самом деле тут вот э, права и обязанности предусмотрены какими то статьями, кодекса административный, там э, 51-я статья Конституции, ля ля ля ля потом что-то какие-то прочерки, то да сё, а потом, хоп, предупрежден. И, соответственно, тут вот надо вчитываться, и прямо вот я пишу, не разъяснили, Все, права не разъяснили. И вот она, cfy АР. Ни подписи, не росписи. То есть можно и в паспорте также, да? Ну если я в протоколе так написал. Угу. Вот, вот, вот, Игорь, вы это, Сергей, это вопрос из-за из разряда того, это. Вот мне многие пишут, и, и первое, что они пишут, они спрашивают: а можно вопрос задать? И ставят вопросительный знак. Я говорю: так ты уже задал вопрос. Вот это из разряда того же. А я могу дышать? Ну ты же дышишь. Если есть ручка, если у тебя рука движется, и ты способен держать руку, то ты способен написать что угодно и где угодно. Логично? Угу. Откуда ограничение в голове взялось? Не, я там просто помню, так. что ты раньше зачеркивал там подпись, писал роспись. Вот. Видишь? подпись а, Видно? Да, вижу. зачеркнуто uh -huh. я подпись зачеркнул а роспись не написал то есть тут нету ни росписи ни подписи моей. а вот вот этот вот который составил протокол должностное лицо он и за корючку поставил и фамилию собственноручно написал uh -huh. то есть согласно гк 19 РФ, взял всю ответственность на себя выступил гарантом по векселю. Угу. ну естественно это все мог кто-то переходи перехватить вот здесь справа поэтому я сделал это следующим образом закрыл угу. на вопрос ответил да а самое главное вот как бы, ну, довольно-таки серьезная статья 19.13. Это не 19.3, а, а, как там, невыполнение законного распоряжения сотрудника полиции. Это именно 19.13, то есть заведомо ложный вызов специализированных служб. И я получил отказ... Э э э а, сначала эти материалы ушли в так называемый мировой суд. Они их там месяц крутили, не могли никак решение принять. Во-первых, они э, до самого э, суда добирались где-то недели-две. Потом э, я выяснил, что задним числом, что мы, они оказываются уже там. И мне сказали, ждите, скоро это типа Черная мантия примет решение. Черная мантия та самая, это король Елена Петровна. Вот. Но она так решение не приняла, я, я так понимаю, они отправили обратно в полицию вот, вот этот материал. А полиция вынесла решение отка отказать, э, это, прекратить административное дело ввиду отсутствия состава правонарушения. То есть все. И тут же следом получаю а, это, отказ в возбуждении уголовного дела по статьям 207, э, заведомые ложное сообщение о террористическом акте и э, за заведомо ложный донос, это 306 УК РФ, отказ тоже. Суд отказался, административку прекратили, и по уголовке отказ. Отлично. Волшебные буковки, друзья, запоминаем. Гани, э, так, Галина Данилова просит слово. Тут еще был вопрос рассказать подробнее про индосамитную надпись, по-моему. Ну, в эндосаммитной надписи я плохо разбираюсь. Это, вы знаете, это вот на обратной... Что такое эндосаммитная надпись? Это на обратной стороне пишется целый трактат, причем в двух языках, на английском и на русском. А, принимаю за ценность, ну, я по-русски говорю, принимаю за ценность, а, что-то там на персону такую-то перевожу на того-то а, и что-то там еще четвер четвертый, не помню. Это ну, такая серьезная вещь, и я ее просто не применяю. Если я и добираюсь до обратной стороны, то я просто ставлю крест-накрест и, и, и правый нижний угол закрываю. Пока так. Со временем разберусь и с индосаментом И буду разъяснять и рассказывать всем, как это делается. А самое главное, протестирую. На ютубе пишут, протокол делится на две стороны. Публичная лицевая и оборотная преступная. Так же, как и решение суда. Но это не вопрос это. А с чего преступные? Что да. там, какое преступление? Обычно там пишут эти статьи э, административного ну, того кодекса, к которому относится протокол. Так, э, вопрос на ютубе тоже, значит, Олег Гарпанов. А в чем разница волеизъявления и требования? Почему в одном случае якобы раб, а в другом случае человек? -яй -яй -яй. Еще раз поясняю. Просьба ⁇ это образ вот так вот, нищий сидит на паперте и просит что-то. Проходящий мимо может положить что-то, а может не положить. Всем знакомо, да? Самый, самый, фу, этот знакомый образ. То есть просьба ⁇ это, ну, ну дайте, ну не дадите, ну ладно. Ну то есть даже молча вообще. Вот эта просьба. А что такое требование? Требование это настоятельная просьба. Это вот так: бежит за каждым и каждую, отдергивает и говорит: «Дай, дай, дай дай денежку, дай денежку. Вот это требование. Но опять же, настоятельная просьба, которые могут. Любая просьба может быть отклонена без объяснения причин, без пояснения, без мотивировки. Поэтому и шлют всякие отписки на всякие просьбы и требования. Что такое заявление? Заявление, почитайте, закон 59 ФЗС, основные понятия, по-моему, статья 4, там про заявление, мы, по-моему, в прошлом эфире это все разбирали, там сказано, что это тоже просьба. Заявление – это просьба. Плюс есть скрытый смысл, то есть заявью. Мы живем в явном мире, а заявление – это заявью, что-то там. А как а, плюс плюс есть, там и... что-то просьба о соблюдении гражданских прав и свобод э, что-то такое то есть э, гражданские права и свободы могут быть отклонены без э, требования соблюсти через заявление может быть отклонено без объяснения причин а что такое воля и заявления это воля изъяви проявление своей воли если человек верующий, и он давно всем сказал, и сам в это верит, что между ним и Творцом нет посредников, то он, по сути, является ну, Сыном Божьим. И его воля неприкосновенна, потому что она дана Творцом. И только Творец может право как-то, даже не нарушить, а как сказать, с учетом воли человека что-то сделать. Поэтому волеизъявление, даже это в канонах прописано, что волю никто не имеет права, не вправе нарушать. Если нарушит, будет отвечать перед Творцом. Поэтому нужно проявлять свою волю. А как вы ее будете проявлять? Это ваше дело. Можете Кто-то пишет там выражение воли, кто-то пишет проявление воли, кто-то пишет волеизъявление, кто-то пишет «я хочу», кто-то пишет «вам необходимо», кто-то пишет у меня есть желание, чтобы было то-то, то-то сделано. И т.д. и т.п. То есть вот это и есть проявление воли. Я хочу, чтобы было вот так. Угу. Ответил на вопрос? То есть вместо встречного искового заявления в суд мы можем просто писать волеизъявление. Я так пишу. Я знаешь, как хитро делал. Я пишу волеизъявление. Они же... Исковое исковое заявление или пишу волеизъявление с исковым заявлением. Отлично, друзья, кто не нашел файл от Антона, значит я видео сделаю ссылочкой, а то скачать не может, не можете, кто-то не видит вообще. Так, друзья, если еще вопросы, давайте пишем вопросы. А как и где можно получить паспорт СССР? Образец заявления где можно получить? Образец заявления или паспорт? А, гражданином СССР я являюсь по рождению, и свой первый паспорт я получил в паспортном столе МВД нашего города. Где можно получить паспорт с СССР? Ну, насколько я знаю, нигде. Нет, можно. Где? Есть видео, человек в Москве получил обратно свой паспорт СССР. Истребовал из, из ОМВД. Они ему там всячески отказывали, отказывали, что он типа уничтожен и т.д. и т.п. Он говорит, где акты унич об уничтожении. Соответственно, нет, он там жаловался, жаловался, обжаловал. Короче, в итоге они ему выдали, вернули обратно. Круто, если вернули. Потому что, насколько я знаю, что все, кто сейчас якобы делает новые паспорта СССР, они все незаконны, никакую, ну в общем, все это фигня, подделка. Я не вижу в, их, в, них, в них смысла. Такая, такая же бумага, как и паспорт РФ. Так, значит, когда хочешь познакомиться с материалами дела су у судьи, писать волеизъявление? Вопрос. Ну я так пишу. А если ну. первый паспорт был у РФ, могу ли я получить как-то паспорт с СССР. Так, давайте, давайте вам покажу, чтобы это, э, чтобы было наглядно. Вот вы спрашиваете, да? Как как писать? Где? Вот. Сейчас. Видно? Угу. Ой, это не то что-то. Это исковое? А где мне? А, не то включил сейчас. Видно? Угу. Вот. Одно из последних 2021 март, день 11, 12 дней назад написано. Ну, все, то же самое пишу. Волеизъявление. То-то, угу. то-то находится такое-то дело. Указываю даже статью ГК РФ. На основании вышеизложенного. Я хочу, чтобы незамедлительно и безотлагательно было сделано то-то, то-то, то-то. Все. А еще я хочу пройти в здание мимо рамки стационарного металлодетектора. Волю свою закладываю. И мне удалось пройти мимо. Ну вот вторую волю они не исполнили. Я, я им говорил, я хочу пройти без маски. Мало того, что я письменно это все им пишу, я им еще и на словах все озвучу. Первую волю они исполнили, а вторую нет, нарушили. Будут отвечать перед творцом. Я в это верю. Однозначно. Я в этом много раз, как говорится, убеждался. Ну, а дальше это приписки всякого рода. Угу. Любые требования сотрудников ФССП, не основанные на законе, есть навязывание их воли, нарушение моей воли, принуждение к сделке, вся ответственность за вред моему, моему физическому и моральному здоровью полностью возлагается на сотрудников ФССП и сотрудников Сургутского городского суда. Угу. Вот я их конкретно предупредил. Вся ответственность, ответственность на вас. И письменно, и когда меня там заставляют, оденьте маску. Ну, я шарф свой натягиваю и говорю, под принуждением, под вашу ответственность. Вот здесь то же самое написано. Uh -huh. А нужно ли возвращать паспорт с СССР? Можно ли или нужно ли? Нужно ли? Ну, я не знаю. Пока не знаю ответ на этот вопрос. Пока не вижу смысла. Друзья, какие еще вопросы? Пишите в чат. Ну, вообще, смысл есть, но я бы, конечно, вернул, если было время. Просто нет времени на это. Кому еще слово дать? Так, Почему? а вот, вот, вопросы пошли. Мы отправили структурам волеизъявления на самой идентификации. но они нам отправили отписки еще от физлица. Не хотят нас признавать. От паспортов не избавлялись, придется, придется избавиться. Так, а в чем вопрос? Вопроса нету. Так. Вопрос. Почтмейстера включали на практике, и что думаете? Нашел инфу, что можно решение закрыть через почтмейстера. Ну, я тоже об этом слышал. А где видео? Есть, понимаете, я сколько говорю, есть короткое видео, как он оживился через почтмейстера. Сходил на почту, сам себе письмо отправил, там какие-то марки наклеил, загасил их как-то правильно, там отпечаток пальца поставил и все остальное. Вот смотрите, я там типа все, у меня инфекционный номер есть, я его, на его основе сделал себе фидовид, но это уже отдельное видео. Его вот два, два отдельных видео. Потом есть видео, как э, пришло какое-то решение, он его там тоже что-то как-то загасил, отправил, а дальше все, ничего нету. И самое главное, полный путь никто никогда не показывает. И никто никогда полную инструкцию не дает. А я, а я вот к этому как подхожу? Если нету, если я вижу, что пути, вот этот путь разорван на отдельные кусочки, нету полной картины. Ну, если у меня появится время, я разберусь в этом вопросе и сделаю полную картину и сниму полностью видео. Путь от и до и со всеми вариантами. И выдам инструкцию и с образцами, и со всеми фото и видео, и все, все выдам. Но почему-то никто этого не делает. Все, все меня, что ли, ждут или что, когда я освобожусь? Так, файл этого волеизъявления, но Антон же показывал в каком видео. Друзья, пересмотрите. Так, паспорт СССР получили. Вернули испорченные с вырезанной фотографией. Так, продублируйте буквы волшебные из протокола, пожалуйста. Друзья, еще раз посмотрите видео. Я приложу, в принципе, картинка, у меня есть картинка. Какие эти буквы все это сделаю? Да, ссылку на последнее видео. Там уже больше 9000 тысяч просмотров за сутки. Угу. Ну, видео, можешь... видео это, как говорится, выстрелило, и там многие его уже это посмотрели. Ну, можешь в час скинуть сейчас? Ну давай. Вот, Юля пишет, по 20.6.1 я в суд отправила оферту. В МВД все письма обратно отправляла. Персона снята с регистрации. В итоге дело закрыли за отсутствием состава преступления. Ну, здорово, Юля. Так, друзья, ссылочка на видео. Здорово-то здорово. Но здорово. ну, неплохо было бы заснять видео на эту тему. Да. Хотя бы на телефон вот так направить на себя. Заснять видео, рассказать, показать бумаги или мне на почту выслать, и, и вот это видео, если не умеете монтировать, хотя бы мне вышлите, я за вас смонтирую. Ну, надо же это все показывать, что вы толку вот это написали, это пшик, это в никуда. Кто поверит вот этим, вот, то, что написано? Может, это тролль какой-то? Ну, я утрирую, конечно, без обид, но смысл такой, что пока вы это все не покажете, не, ну, это, это, это ни о чем. Так, вот ссылочка какая-то вот. А Что вот Юля, Юля скинула ссылку на свой пост. Развалило судебное дело по масочному режиму. Ну, отлично. Обязательно. О, молодец. Угу. Вот это дело. Друзья, есть еще вопросы или нет? Если нет, будем заканчивать тогда. Так, ну, Антон, вопросов нету. Давайте тогда сегодня закончим, в принципе, уже почти полтора часа в эфире. Ну, Юля, я хочу Юле сказать, молодец, я сделал репост это в Сургутнадзоре, благодарствую за проделанный труд. Вот это дело. Так, друзья, ссылочку скину на свой контакт. Если у кого, так, можем созвониться, расскажу подробнее. Да, хорошо, Юля. Друзья, скидываю ссылочку на свой профиль ВКонтакте. Если есть у кого вопросы уже к Антону, допустим, да, ко мне, пишите, пишите. Скину, значит, ссылку на канал Антона, это будет видео и ВКонтакте тоже. Ну что, друзья, будем заканчивать тогда. Благодарю вас, что были с нами. Много полезной информации. Самое главное, применяйте, действуйте. Так, тут еще вот Полина пишет. Говорят, нужно писать, что их ждет статья за порчу паспорта. Как давно получили паспорт? Но это вопрос. Так, не к нам, а кто получил паспорт? Хорошо, друзья. Ну все, Антон, благодарим. Благодарствую. Все, всего доброго. Всем пока-пока. На этой неделе у нас еще впереди три вебинара. Смотрите рассылки. Следите за новостями. Все. Всем пока-пока.